Так, всех приветствую, дорогие друзья. Это вторая серия, наверное. Это та да, записалась, скорее всего. Нет, не записалась. Вот такие страсти были. Вс. Вы вывели мо лицо. Надеюсь, вы его не видите. Да, вы этого не видите. Чувак! Ты умер уже столько смерти, чувак. У меня же столько смерти. Не мои смерти. Второе умирал Чувак, не дожди. Лох. Ой, лох. Конечно, лох. у у, -у. Край, лох. Так, надеюсь, сейчас. Так. Сейчас Щас так. Так, чувак, я хочу взять лох. Чувак. чувак, ты кражмён. Чувак. Давай. Да блин! Вы издеваетесь, да? Ватафакси. Чтоб ты. Помнишь, как? Э! А! What the Никогда меня не убьешь, во. Буду читать ездить и за и вот этим пацаном. Чувак! Вы меня никогда не убьете. Так, давай. Сроче. Доставляй наш. Так. О. Вс, что ли? Так, чувак, чувак, чувак, я хочу взять. Да что у вас? Что вы, блин, провалились. Чувак. Так, он тут? Он тут, скотина? Вот по-факсу! Что бы сдох? Со всей жизнью того. Но, но не в том смысле. Надеюсь, что подумали. Не в том смысле. я даже не знаю смысла другого. Как то Вампиризм, что ли, не знаю. Не наижу если это не я. Всегда так. Если ты не еди, значит, ты не любишь. Если ты Изи, значит ты любишь. Ну, не всегда, конечно. Так, чувак, вали, вали, вали. Я тебя прикрою. Так, сваливай. А там вампир. Скотина. О, почери! Его сейчас убьют. Без вариантов убьет. Так, чувак. Оп. Блин. Офига вы так быстро ездите? Чувак, ты умрешь? Фу! Фу! Фу! Фу! Твою мать, ты еди валишь, ты что ли? Ты меня спас. Это мой бедный. Спасибо! Так, тихо. Он просто да, спас вам, да? Буквально, тихо. Сейчас час 27 секунд осталось до того, как нам будет... Так, на третье место. счет. Убил 12, а помнишь сколько раз? Так, тихо. Хочу себе заработать, маленькая ложь. Оп, я убил. Ха-ха. Так, тебе видят у нас? Плохо, било. Плохо, плохо. Все хочу, Плохо. Я, естественно. Ну, я, это естественно. Так. Возьмись кристаллов. Ну, норм. Нормик. Если моя серия прекращается, моментально даже не успела попрощаться, то не судите строго. Строго. Да, я... Так. Три минуты я буду Так. Если кто не записал, значит я это не выложу, Если Я это не выложил. У нас все будет плохо. <соценно> так плохо, что. Если <соценно> здесь сразу наступление, никто за защиту даже не пошел. Так, ну, я наступление на броня и отоплю. Так, чувак, я сразу вот тут вам, номинирую. И какая скотина ко мне вот так вот пришла. Как крыса. Нет, конечно, вот так можно как крыса пройти. Так, чувак, вот где я тут вот, и валяю, что острые. Так, да, да, да, да, Это тебе. Да никто тебя не любит, не Так, нет, не стоит. Вот ты, вот ты, вот. вот так, я понял? Так, кто-то его убил? Я или... Что-то другое, я не помню. Не Нет, я его не убил. Его убил, хоть то это что-то там... О, боже это, вот! Пошёл! А! Блин, бурак. Никто, не я не, сам, сразу, не... не... Я просто не знаю, что делать. Так, сосалка, Де Вас! А что я. И валим. И валим. валим. отсюда. Чувак, вали отсюда. Я взял флаг. Кыш! Я вижу, что мы уже сперли у них один чувак. Оп, чувак. В дрифте. Ну, спер. Блин, тут, тут дрифт не обломал. Обломала стена. Оп. Где я там еще могу скоцить? Потихоньку убираемся. Ставим куда-нибудь сюда. Чувак, я свой не беру. я, наверное, сейчас буду тупо тут ждать, и пока кто-нибудь запускал. Ну, стоя тут чисто, пока охранник не заслужить. Охранник на своей базе. Ну, можем чё, Мы тут, короче, просто, прям просто. Всё. Ну, конец. А! Я боюсь. Я боюсь. Я боюсь. О, вот. так, стоп. Стоп, стоп, Чувак, давай. Так, сюда и... А, чувак, вали, вали, вали, вали, оттуда. Вали, отсюда. Вали, я сказал. Так, чувак, свалил. Надеюсь, да. Надеюсь, что да. Так. зачем Каш... за ним никто не показал? Бурзут минное поле. ха я еще ни разу не сдох. Нормально. Ты <свят> <свят> меня <Доминирую себя>. Нормально. <свят> Чувак, бери, бери, отсюда. Чувак. Даши. Тихо, По-тихому. Потихо. Точнее, я же могу себе три купить. Так, будешь меня поездить не склад. Да-да-да, остаться. Так сколько я снимаю уже ладно я здесь остановил наверное сейчас еще носили ну что ж ну да